Банде Гуру Пададанда М Бхакта Виндо Саманитам Шри Банде Нитам Анандо Саходитам Си Нанда Банша калпотору вишко ке пасиндубе вачу, патитаананг пабоне бхавишнови бью, намо нама. Мукан кароти банчал лангпунглангхит грим, ятке патамаханг ি দ দেব সত্য্য नমનમનયન नमস্ৃত नরঞ্চ नরম દેવ स्वরা स्વત বতাત જય Вакти прамодакше жаго даруны дейям сада паривабагно мабистудухам тетаспадам сивавиренчанутам сараньям виита тиам пунотопал вабаддипутам Бисфорджита, камепигабху, душа, дарши, порона, рагара, сагара, сара, мульти, сара, дикама, када, и када, чайтанна када, и када, чайтанна Шьядитогада, дхарасива сади, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Аджануламмито бужоу канукаа буда то шанкитаной квитару камалаа ятакшо вишам баруди явару жугадарм Хари Кришна Хари Hare Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Сура Дипарупам. Бхавана Рупена Садана Рана, Гангата Ваги саджшубадане, лакшми жасча вакшаси, жасья राम राम महादेव हरी क्यंतिर अभ्यर्थ काल अपतम विरक्तिर मान सुन्नता आसावंदो समत कंठ नाम गान्य सदारुचि ही आश्वतीष्टत गुणक्षने प्रतिष्ठत वशतीष्टले इत्तादयो इत्तादे अनुभावा सूर भावो जातें कुरे जातवं कुरे जने кьянтир абыртохалаттам бирактир маанусуннота асабандо саматканта намагани садаручи ашоттиштад гунакшане пасоти басоттиштад птиштадле птиштад басоттиштадле иттадай унуваа сурьяте бхаван куреи жане горио гостипоти сисила It is far and far better, far and far сказал, что гораздо более важно помочь обусловленным душам освободиться, чем строить тысячи больниц и госпиталей. И вот э, Гудя Гушчипати Прамаса -гу Шила Бхакти Бхактисиданта Сарасвати Гусвами Таку Прабхупад сказал, что гораздо более важно освободить обусловленную душ, чем строить множество больниц, школ, университетов и прочего. Поскольку, открывая какие-то школы, мы будем пытаться дать им какое-то материальное знание. Открывая больницы, боль будем лечить их материальные their, тела. Если их здоровье не столь хорошо, Но если мы лечим их, они могут выздороветь ну, и избавиться от своих материальных болезней, то потом никакой гарантии нет, что опять они никогда не заболеют. Может, на какое-то время они вылечится но, но гарантии никакой нет что завтра они опять не заболеют и такое решение не научно ну, каждый может делать это но доктора или прочие врачи должны лечить но это опять же не вечное решение. И также материальное образование, они могут получить какое-то образование, но... Но материальное образование am, к счастью тоже не ведет. Mature mature И вот есть такая, education, education, такие слова на бенгале, что материальное образование но часто образованные люди слишком гордятся своим образованием. И такое образование делает нас ослом, что люди нагрузили себя множеством вещей. И, И под этим, этим грузом материальных знаний чувствуют себя. Хорошо, как ослы чувствуют себя хорошо, когда на них что-то нагружено. И вот, чтобы освободить обусловленные душ из тюрьмы майя, из Ловушки Майя, это очень сложная задача, что даже в последний момент в воде человек совершает баджан, практически достиг успеха, и вот в конце он может спасть. Как в случае с некоторыми учениками Шилы Павхупады, можно было видеть такое. И нет никакой гарантии обусловленной душа, Что могут они сделать, неизвестно. Единственное, что мы можем сравнить, это случай, с кришнадарский вираж говорит, When, как when один, you, when enter into your heart, Вот с вами приводит такой пример, что как бесноватый человек, когда какой-то писать без входит в чье-то тело, то тогда возникают проблемы. И вот когда майя также покрывает наша, нас своим, своим влиянием, мы теряем свой рассудок. Такие люди делают, что попало, и вот такое состояние обусловлено. Эта шлока, с которой я начал, она очень важна, может займет какое-то время. Эта шлока из Ахасамрита Синду, очень важная шлока. И вот вы можете понять, если вы поймете эту шлоку, тогда вы поймете статус подлинного предного. И каждый может заявлять, заявлять, что он преданный, но есть симптом, признак. Опытные доктора по пульсу могут определить, чем человек болен. Махараш с такими встречался, он мог пощупать пульс и поставить диагноз. сейчас больше зарабатывает на всяких анализах, чем на лечении. Сейчас, ну, сейчас таких докторов мало осталось. То есть хороший доктор может по внешнему виду поставить диагноз. Хорошим доктором не обязательно не, не нужно отправлять людей на многочисленные анализы, обследования и прочее. Вот был. Вот тут наш он проезжал где-то, увидел в магазине какой-то человек, позвал этого мальчика с магазина, спросил, кто там, что за человек сидит, тут сказал его отец, и дом сказал, что он сегодня умрет, то действительно, тот умер. И вот если таких материальных докторов мало, то духовных целителей тем более еще меньше. Но если вы собираетесь сказать, что я могу найти, я могу сделать свою собственную терапию, то что мне будет? Доктора, учителя, саду. Даже если вы им даете какие-то деньги, вы не должны ожидать, что будут говорить то, что вы хотите услышать. Подлинные доктора, гору, учителя будут думать о вашем благе, скажу что вам что-то нейтральное. Как вот пример такой Махарашпивает, что один человек пошел к доктору, а отцу было плохо, а тут ночью пошел искать доктора, и вот нашел какого-то известного доктора, попросил его прийти, уже полночь было, И вот доктор пришел. Посмотрел, что с его отцом. Хотел прописать какие-то лекарства. Он спросил, чем раньше лечились. В общем, посмотрел, выписал какой-то Другое лекарство, которое, по мнению этого доктора, помогло бы. Но этот а, сын, этого человека, как сказал доктору, можете не менять лекарство, пускай будет то, что было. Зачем менять что-то? Доктор обидится, говорит, кто из нас доктор, я или ты, Но ну, вы доктор. Uh, если я доктор, то я вот это я лекарство отдаю. Говорят, не тем дам 500 рупий и пропишите so то, что было. Доктор сказал, что все равно даже если 500 трупий мне да, дашь, все равно <laughs> я считаю, что лечить надо I вот этим лекарством, а не тем, что I было. В общем, они поругались. И вот эта шлока, с которой Махараш начал, она очень важна. Кьянти, значит, если ситуация очень чувствительная, и если вы гневаетесь, кто-то ведет И вот если кто-то гневается, то если посмотреть на Вайшнува, то они не подвергаются не волнуются, если кто-то хвалит их а. или ругает, поскольку если какое-то беспокойство придет к нему, то они потеряют связь с высшей реальностью. Харикатха, она является в их сердце и проливается через язык. У них есть трансцендентная связь с Вайкунтхой. Это называется настоящая харикатха. Chattering, you know? Chattering? Bhakti Vatagini. Atyahara, prayas, chapajanpa, nyamadra. This prajarbaya was explaining so many things. Hindrikata, bingalika, so secret things. Even in Namara heart, even in dream you cannot expect. Suppose there is one assembly of Harikata. Oh, so many people speaking Harika. Что такое прожалпа, например, может быть какое-то собрание, какой-то харикатхи внешне, но ну, как определить это? Пудлинные харикатха или просто пустые разговоры? Харикатха, тогда, когда тот, кто говорит Харикатху, он полностью полуначарован, он не только говорит, еще делает то, что говорит. И Тогда, когда говорят, что нет никакой корысти, никакого никакого самолюбования, он только думает об удовлетворении Верховного Господа, это подлинная харикатха. А другие говорящие если они говорят что-то ради своей славы, ради еще каких-то дешевых вещей, то такой нельзя назвать харикадху. Таким образом, если посмотреть, то множество людей обманываются под видом так называемой харикадхи. Подлинный сад может посмотреть издалека и услышать одно слово и поставить точный диагноз, что это харикатха или просто пустые разговоры. И с какой чистой мы должны совершать харибаджан. И вот один саду, как Шила Павхупад, Многие оскорбляли Шила Павхупату на собраниях. Шила Павхупад говорил Харикатха, люди просили остановиться, не хотят слушать. И, и вот некоторые люди, вот однажды на каком-то собрании, в общем, Шила Прабхупад был вынужден остановиться и уйти. Но все, что он никогда не шел, ни на какие компромиссы с Сахаджиями. Те Сахаджии хотели побить Шилу Прабхупаду, убить его. Это известная история, но Шила Прабхупад все равно никогда не шел, ни на какие компромиссы. И вот... Но no no no no, no. мы должны говорить Харикатху so, так, как ее like, услышали от Гурварги, uh, без изменений. И Это моя обязанность говорить И то, я то что я услышал от Гураги, беспристрастно. Вот кьянти, значит, курина, если есть, есть достаточная причина, по которой мы должны разгниваться, но, гни... но не гниваемся. Мы okay. на шуму голова are... холодная, мы беспристрастны относительно <пас> того, как... Кто-то относится к нам, это признаки садуния, саду предназначения внешнему уважению или позора. Вот Шанкар Бхагаван, пример Махараш приводит Шанкар Бхагаван лучший с прамахом. Дакша Пражапади среди собрания открыто оскорбил Шанкар, поносил его, на чем свет стоит перед всеми. Но Шанкар Бхагаван не придавал этому никакого значения, поскольку он был Парамахамсе, он не обращал внимания на это. И в итоге это было... Нандия, you know? Нандия, the Нандия became very Нандия became very Нандия started speaking something. So some kind of Его достало, это начал материть в ответ, ä, приводить аргументы какие-то, спорить с этим оскорбителем, Шанка решил уйти. <свят> и вот в случае с Нарадой, Дакша Праджападе в следующей жизни, Чакшуш Манвантару, есть 14 Манвантару, Масиму Вайрасватва Манвантару, и вот в вот, Чакшуш Манвантару, этот Дакша опять родился опять оскорблял народу, что он плохого сделал. Это обязанность саду говорить о трансцендентном знании, о Диве-гьяне, татва -гене. и вот что плохого. И это обязанность саду и народу говорил татва но тот раздевался, почему ты моих сыновей вел с правильного пути, это ты ответственен за все. И за тебя все дети ушли с дома. Я хотел жить спокойной жизнью, хотел всех их женить, а Тот пришел, ты все испортил, все они отречения приняли, где хотели искать, поэтому проклинаю тебя. И вот он проклял что тут не смог, Народа не смог находиться в одном месте более трех дней. Рудхьяньте, вот если есть, есть достаточная причина, по которой мы должны гневаться, но не гневаемся, это важное качество чистого сада. Как я уже сказал, про Махараджа, кто-то говорил, ему сказал, что Махарадж назвал вас конечца преданным, что вы заняты только арчины, а тот сказал это очень хорошо, я, по крайней мере, признаю, что я конечца бакта, я думал, что мне этого нету. Но тот подтвердил, что я хотя бы оконечусь, поэтому не беспокойтесь. Смотрите, какое величайшее смирение. А если про какого-то обычного бред, ну, так сказать, тут дико разгневается. So nobody cares. Nobody cares. Сейчас um, не такие строгие принципы. See... все, все, все подростки становятся очерей и вот могут стать so а, a, так называемые ачари. И вот это очень важно. Кьянти, то что. Что а случается, мы должны принимать это как милость Бхагавана. Может, это случилось из-за нашей кармы, кого же обвинять? И таким образом, Кьянти. После, после этого, даже одна часть секунды не может быть потеряна в жизни чистого, преданного, как Прабхабада или Бхактина такого. Или как Кеша Гусей Махарашима, даже некогда было принимать мавине вине, в месяц может лынулся один раз и... но его тела никогда не было никакого плохого запаха он был всегда чист даже часть секунды чистые преданные он не готов потерять поскольку кто может сказать за эту течение этой секунды можно умереть. Поскольку момент нашей смерти, то о чем мы думаем, мы это, этого и достигнем в следующей жизни. Есть такая шлока в Бхагавадхите. Если мы будем думать о жене в момент смерти, то... В следующей жизни родимся женщины. Во время смерти, если мы думаем о собаках, то родимся собакой. Это научно. И вот даже часть секунды мы не должны терять. Это последнее наставление Рупа по Госвами Пада в Этого это Падишамарите. И весь успех нашего Баджина зависит от единственного, от а того, как лучшим образом мы можем использовать наше время для достижения высшей цели. Рупа Гасмайпад говорит под другими словами, но суть одна. Мы должны всегда помнить о Кришне, вот эту штука. И вот И говорит, это очень важное наставление, то, что мы должны использовать все наше время. Лучшим образом, чтобы пометовать о Кришне, пометовать о Ваше Даме, о Кришне, Его имени, Его Даме и, всем о... и обо всем остальном, что связано с Кришто. Если мы забудем, то в этот момент мы можем умереть. И чего же мы достигнем? Нет никакой гарантии, поэтому должно быть всегда бдительны. Те, кто совершает баджан, они очень бдительны, они видят прошлое, настоящее, будущее. И вот смотрите. Mm. Вот Бхагаван, он вот все делает mm. наилучшим образом Nothing there, no problem. Pass. Then, this place started, that place passed. No problem. Harikavagunga. They can remember my mood. It is the desire of Allah. They give inspiration inside the heart. What to do, what, what to do. This way you see, Abhartha How best possible way you can utilize your life, Depending upon that factor, success can come in your life or success cannot come if you are not going to realize properly. There is the best possible. Guru Padpadma and Guru Bhagavad used to say, we have seen the same thing. You have seen the applied form. We have seen the applied form, scientific form, applied form. Of this Apathu Kalatam in the life of Prabhupada. Олицетворение этой шлоки в жизни Шилы в жизни Рагунада с Гасая, в жизни Рупы Санатана Гасая. Они не теряли ни секунды времени. All day and night, they are, not, they are not, either doing harina or writing something or doing some seva or doing curriculum, anything. Not sitting, eh, I dare. Our society, you see, they are gossiping, no basic idea. I don't like to speak, but I must speak. И вот не хочу говорить, но вынужден сказать. Вот один из знаменитых Ачарьи, он спросил нашего Гуру Махараджа, что эту мантру сколько раз нужно повторять. То есть, вроде занимает пост Ачарьи, а у него тысячи учеников, а такие глупые вопросы задаются. Сколько раз мантру повторять и что за мантра? И вот, к сожалению, это очаги пост из сказки положения очень обесценилось из-за того, что всякие бестолковые люди его занимают. И вот Гуропад Падмай и наш, наши наш, Гуропад они говорили, что... Мы видели вот эту шлоку в практической форме, в жизни Шилы Павхопада. И мы тоже видели в жизни Шилы Бхакти Памуда Пурида в Махараджа или Шилы Шида в Гуса Махараджа. Шила Бхакти Дайта Мадава Гусемахарадж ее времени не было. Не то, что мобильных даже телефонов. Телефонные редкости были там, давно было. И вот Сила Гасима Крадшан к нему приходило множество писем, он отвечал на них, часто ночью. Вот даже после большого праздника, Силамадху Гасима не спала, писал ответы на эти вопросы. Но в то время такая была система переписки, и вот мы к сожалению, сейчас с помощью каких-то новых систем информационных технологий, мы как бы экономим время, но Какого какова суть этого экономии времени используем ли мы это время ради Баджина или нет? И вот есть английская пословица, что. Но, но смысл в том, что нужно, если человек ничего не делает, то у него плохие мысли и желания возникают. А если мы заняты каким-то полезным делом, то это очень хорошо. И вот мы должны занять наш ум. Если ум наш не занят, то наше слушание харикатхи или джап или еще чего-то оно бесполезно, поскольку наш шум не копируется с нами. Если наш шум не копируется с нами, то все такие действия будут пустыми, без всякого результата. И вот какие-то сахаджии они цитировали Исшлуку. explain, explain. But our guru и вот какие-то люди объясняют эту штуку неправильным образом. Наши Гурувага она опровергают их объяснение i mean our krishna or then you are going to die just like sankar bhagavan can drink poison but you cannot drink one drop of thing poison what is possible to sankar that is not possible so i can discuss this point after some time because not today so now two points i discussed today again this look i can discuss Tomorrow, because time can I have to И наши наши c использовали все свое время совершенным образом. И поэтому мама, мама, мы не всегда так можем делать. И вот даже вот наша зарабатывание денег мы тоже должны связать с этим. То есть, то, что все, что мы делаем, мы должны все связать с Кришна Баджаном. Все, что мы делаем, должно быть связано с Кришна Баджаном. Если мы это делаем, то это, это будет как раз соблюдение вот этого объекта Калатрам что даже секунда не уйдет зря. Вот я совершал париком вчера. Махаша рассказал о точнее, вот в... после Кусум-Саравара. И, и вот Манаси Гангана создана Кришной. И, и, и вот все различные лилы, которые происходят там как, до тех пор, пока у обусловлений души есть какое-то материальное вожделение, они не должны обсуждать ничего этого, это запрещено. Поскольку они могут подумать на Лилы Кришне, что это обычные отношения между мужчиной и женщиной, это запрещено. Это. То есть люди могут с материальной стороны подумать об этом, это нехорошо. Сначала мы должны достичь должного уровня, совершать киртан и развиться до какого-то уровня. Если у нас нет вкуса киртана, кирт то значит наше состояние плохо. И вот манасинганга, это очень важное место. И вот на берегу Манаса Ган, Ганги есть Чакреша Махадев. Он хотел защитить, Индра хотел напасть, и Чаклиша Махадев преданный, он хотел защитить. И вот поэтому место Чакриша Махадев очень важно, он совершает свое служение, там Божья Кудива Санатана Гасвами. Его достали, эти москиты, комары. Человек лишь пообещал, что в сердечном дне ни одного комара не останется. Я хочу, чтобы тут, тут жил. Это да, очень благоприятно для меня, поэтому о комарах я позабочусь. И вот там Манаси Деви. И, И там Гирирадж Даран. Это главное место, где тысячи людей приходят, чтобы омыть это, предложить этому гириразу множество литров молока. Это очень... Дангати место называется. Но это очень важное место. Дангати я уже говорил. И вот те гопи, они несли ги для яги, вот они думали, что мы принесем ги туда, но Кришна не, не пустил, сказал, не, не пущу, как хочешь ему платить налоги. Какие налоги? Я таких слов даже не слышали. Нет, давайте налоги нал нал нал платить, иначе не пущу. И Вот это место Дангати называется, те, кто рай всех бхакты. Они за пределами материальных ограничений. А материалисты могут подумать, что какие-то шутки. Но ну, это так, такое умное настроение, оно должно быть прогнано из нашего сердца. И вот Храдхарани, Лалита Вишака и Бхагаваджи Кришна, они проверяют. Ну вот это, это Кришна и, и делал сбор, сбор налогов. И вот таким образом и была борьба между Кришной и, и Но когда они пересекли Манасы и вот когда они пересекли, они встретились с Харидевым, а, с храмом Харидева, это половина, Разбитая часть осталась, его там Хардевджи. И вот Хардев вот, был установлен. Вот Хардев, Гавинда Дева, Баладев, все эти девы by, by grand of... были установлены параправнуком Кришны вот это очень важное место. И вот после Манасиганга там можно найти больше храм. Основанный Баджанабха. И вот после оттуда мы должны пойти в Дангати. Дангати – это Гирирас Махарас. Ну, там преместное правительство сделало дорогу, которая пересекает Гирираса. Оно по Гирираджу проходит. <coughs> Гиррадж большой достаточно линией было. Вокруг дорогу делать, поэтому сделали напрямую через да, Готхан. В общем, сломали там часть Гавадхана, и по, по нему дорогу сделали, это оскорбительно. Что делать правительство такое? Иначе, если бы не сделали, надо было в объезд километра 15 ехать. And from we'll have to go towards и от Дангарти вы должны пойти в тоже очень важное место. я на в Дангарти. Дангарти означает, Дангарти нужно и там был сломанный храм. И вот таким образом, с должны идти дальше. С Дангатти вы должны дальше. So, there you can get so many temples, so many temples you can get. temple you can get, not so important, maybe because this place is hundred or hundred years So after that you can cross there, there you can get you know there you can get one font of milk. I mean whatever milk they are gallons of milk that all milk coming and they get negotiated. Because where can you? Gallons of milk, no, not not that this kind of milk. The so all milk coming on there, pouring yellow <coughs> В том месте также выливают, поливают храном молоком. И вот потом мы должны на севере там правительство с материальной с точки зрения че. порядок навели, что-то там подстроили, отремонтировали. И вот там деревня, встретится а Анор. Она значит. давай еще. Когда был праздник Анакут, организованный в Раджавасе, Гапал был очень доволен. И просил, еще что-то есть, давайте несите. Она значит, Но ну, на местном языке, и поэтому деревню так назвали. Очень важное место, где. Наш Мадрэнда припад чуть дальше в лесу, наш Синаджи был обнаружен и его забрали и поместили на вершину Гавадхана, вот там маленький храм. И вот наш Синаджи был там Сейчас Валапсим вот, Прадай контролирует этот храм, я думаю. Там два храма небольших, и вот это особое место, где наш Шинаджа, он, он был обнаружен. И был совершен. Я буду говорить о говидокунде с помощью этого вот Гавиндакунда, воды из Гавиндакунды. Был совершён Абхишек Шинадхаджи, потом его молоком полили, йогу, водой, медом. И у этой кунда есть своя история, можно вспомнить, я говорил, то, что Индра Махараджи был очень гневен, когда его ягья была прекращена. И вот когда Кришна, остановил Ягью Индра был недоволен, совершил оскорбление. И после этого, когда он осознал, что это не какой-то обычный человек, он наверняка духовный Господь, и после этого он захотел извиниться, но не мог пойти. Один. И вот он решил взять с собой корову. Поскольку Кришна любит коров, когда он видит корову, он станет счастлив автоматически. Вот он сказал корове, чтобы она шла впереди, он за них пойдет. И вот корова подошла к Кришне, Кришна и улыбнулся. И тут Индра пришел, появился, поклонился ему. И хотел прощение попросить, что если он не простит, то придется помирить. И Индра хотел совершить поклонение к Кришне. Он хотел совершить Абхишек Кришне, шинад, Шинаджа. И как это все сделать? Индра пригласил Айравата. Его слон был, тот принес воды с Акажганги. Каждый Ганга, который падает с, с небес, и этот вот поймал, поймал этого Гангу, который еще не достигла земли в процессе падения. Он ее поймал и принес принес И, и, и вот принес он и вот это и вот, вот этой водой Ганги, он Амил потом послал его, чтобы тот собрал воду с различных тирт. <говорит> И вот так со, э, совершили обхишеку с водой со всех святых мест, потом панчамритой, молоком, маслом, йогуртом, в смысле, с мёдом, панчамритой. Или другая система. И это было достаточно сложно, большая пища в воду, куда девать? Вот вода там была кунда, и вся вода в говинда кунду утекла, и поэтому это Эта она очень чиста, если мы прикостимся к этой воде и побрызгаем на себя, то получим результат посещения множества святых мест, святых водоемов. И вот Раджаваси использует эту воду. Другой воды нет, они там стирают, моют посуду и все остальное, и поэтому вода стала такой грязненькой. И там, там, там также баджан-кутер Мадавенда, Пурипада, и вот он совершал баджан там и к нему пришел гапал с горшком молока, это то самое место и там его баджан-кутера. Балабхачарья тоже хотел открыть баджан-кутер, там его тоже что-то построил, тоже на берегу кавинду это очень важное место. И вот мы можем поклониться там Говинда Кунде и, и через несколько ярдов можно найти место, где хране и Кришна сидели вместе и украшали друг друга красками. <coughs> И потом Говинда-мандир. Это достаточно старый мандир, но во время, может, ему ну, лет 200, не больше. Во времена Гуранги Махапрабы его еще не было. И вот Махарас, когда там бывает обычно, он же, же ночует на Говинда-кунде и с Говинда-кунды. И там много важных саду они там живут, не буду их перечислять их. И вот гирираджмахарадж, если мы хотим совершить парикраму Гирираджа, то очень хорошо совершить, поскольку после того, как вы обойдете Гирираджа, на следующий день вы должны идти и в вот, Гирираш с этой стороны и вот так вот надо идти. И если вы заинтересованы в том, чтобы получить даршины различных важных мест, как Эта Петра, Чанды Сарабара, то есть я обычно хожу и посещаю эти места, но не все ходят. Это достаточно далеко. Если просто будем обходить Галатхан, то эти множество мест мы упустим, поскольку они по другой дороге, нужно будет свернуть раньше гораздо. И вот если вы хотите, можете посетить вот этот Чандра Сараву. Чандра Савура это очень важное место на берегу Чандрасарвара. Раса происходила, и Чандра Саравара, Чандр Чандрама, и вот этот бог, бог Луны пришел, чтобы поклониться латусным стопам Радхарани и Кришна, и эта богиня Луны хотела подарить украшение из лунного камня Радхарани, от, ну, Кришне, начало, чтобы Кришна потом Радхарани подарил, какое-то ожерелье. И вот Чандра-Сарабар — это главное место, откуда вся эта сладкая вода, если не соленая, она туда доставляется ä, по всей округе. So Chandra, so this, <coughs> вода сладкая, потому что обычно вода там соленая, ä, Не соленая, а сладко называется. <coughs> И вот потом там есть деревня. Английцы, английцы, uh, рядом important. одна деревня. Это Этха называется Вторая Петра. И вот там был, было дерево Кадамбы, оно засухло уже. И вот шел проливной дождь, и Кришна сказал, буду держать Гирадж Махараджи вот так. И пастушки сказали, как ты еще маленький мальчик, как ты этот огромный холм будешь держать, нет, поверьте мне, я буду держать его, чтобы защитить всех в Раджаваси. И вот эти пастушки сказали, глупец, как ты можешь это сделать? И бросили ему вызов, <coughs> если это сухое дерево, если да, обнимешь его и свернешь мы поверим, что ты сможешь это сделать. Кришна взял это сухое дерево и повернул его. И там видно, что до сих пор следы Кришны, как он его повернул. И вот потом Кришна оттуда зашел под землю и поднял Гавадхан на своем пальце, на мизинце. А Петха тут важное место, можно вспомнить что все гопи, они плакали, поскольку Кришна был потерян. И это то конкретное место, где гопи искали, где же Кришна. Они пришли в это место и увидели Шанка Чакра Гадападма, четырехроки Нарайна сидит. <coughs> а да. Гопи пришли и Нарайна, сказали нам Нарайна, и поскольку Нарайна ему, им Кришна нужен был, и после дальше искать. Но когда Радхарани пришла посмотреть на этого Нарайна, и вот Радхарани подошла ближе, и Кришна уже не смог быть в форме Нарайна. И вот когда Радхарани подошла, две руки с... с Кришна стала опять двуруким Кришной перед, дву, дву Кришна, Кришна, вот, перед Радхараной. Радхарани настолько могущественна, что Кришна не может ничего здесь делать. И, и вот не может быть райной. И вот Петха значит, что две руки вошли назад в Его тело. И, и вот потом Махрад, что делает оттуда, он идет к чандра поскольку вот с той стороны парикрама не нарушается, и мы слева его обходим, и потом, когда получаем Даршана Этапетхи, через поле, там есть поле опасное достаточно. Ну, достаточно много далеко там идти. Вот я через поле иду и знаю там, как срезать дорогу и дохожу до такого. Да. И та дорога. Каждый год я не делаю, но когда делаю там 10 километров, надо пройти. Там место шок называется. Но не каждый год посещаю. Поскольку там 10 <связанная> километров в одну сторону все только потом останавливаюсь на Гамида <связанная> Кунди на ночь to и so, с <связанная> Продолжаем. <связанная> И вот это место, где хвост гирираджа, гирираджа, похож на крокодила, но ну, по форме, и вот это хвост. И потом там один друг Кришны, его зовут. Такой закадычный друг Лодха Лод его зовут, и вот он был там, он беспокоился о том, чтобы получить Кришна Дарша на да, то место его. Его мути, это божество, там Лотхаджи Махарадж. Все поклоняются ему и оттуда. Нужно идти еще дальше, дальше. Mm. И вот в процессе... Еще я забыл сказать, на Гаватхане там еще есть Санкаршан-кунда и после Санкаршан кунды говинда Кунда. И Гавинда Кунду, когда пройдете там, дальше будет важное место, И пещера, где наш Гуру Прашат, а Рагуф Пандит, он совершал свой баджан. И все гаудеи кланятся Ему. И есть множество кунт там также. Потом, Потом можно пойти в сторону Джатипура, там, где Кришна украсил орнаментами, краской и прочими вещами. И вот идут, люди поклоняются там и перед Джатипурой и есть Гандхарва Долгая история там, и вот оттуда с Джатипура, если идти дальше, с левой стороны Рудракунда. Рудра-бхагаван, он совершал баджин с кирзитом на этой Рудра-кунде. сейчас правительство там реновацию проводило, выглядит это красиво теперь. И, И вот там было пять тысяч восемь кунтов, осталось восемь. Но большинство из кунт, они уходят, как вот недавно я слышал буквально вчера, что Ганга в Харидваре. главное русло Ганги, которое уже пересыхает. И вот смотрите, какое влияние кали мы не можем ожидать. Вроде столько воды было у Ганги, тут стало гораздо меньше. И это признак опасности. Это опасный, опасный знак. Гирирадж становится меньше. Ганга и Муна пересыхают. Это все дает нам такие знаки. Что еще хуже может случиться, если мы не будем совершать баджан и не достигнем успеха. Что делать дальше? Гирираш идет под землю, Ганга и Муна пересохнет, где мы можем принимать омовение, в каких святых реках. И uh, so, вот после из Рудакунды, дорога идет вот так вот. И вот там важные храмы есть. Из Рамананди Сампрадаи там построили храмы. Еще кто-то недавно построили. Гатули-Грам. Еще есть там деревня, Гатулиграм называется, где наш Шинаджи был найден. А, это с него спрятали там, когда мусульмане напали also went there. Not every time. Because it's wrong this time. So what we go? As an important place. There is so many places there. Important places. So after you cross, cross and cross, and again you can come and meet the same road. Dangati, Dangati road, na? You don't understand. Girajma, Giparikram. So you can meet with the same road. Because что they break the Giriraj Maharaj, and make the road. So when you are going to do Поэтому again coming here. So then we are to uh, do the это, half, когда мы туда до, до, uh, дошли, то uh, получается половина uh, uh, и другая половина сколько uh, там, километров? Пятнадцать uh, около того. 22 55, 7 км. Yeah, Потом 20, еще 20, около восьми к... Сколько там два-четыре километра so, всего? So, Получается еще 9 200, оставшихся частей. So У него там Чандрасарва, он большой, когда мы получали Даршан. С той стороны, где Данкати, когда вернулись вот туда, там можно увидеть этот Чандрасарвар сзади. И вот там важные места также, и там мы должны пойти. можем пойти, если не можем, можно отдельно идти, и вот сурья -кунда, она очень важна, но в процессе Гавадхан Парикрама, оно далеко, поэтому лучше. Отдельно туда сходить. <трout>. Потом я хотел еще Чандасаура обойти -то. сложно. А это Сурья Кунда еще дальше совсем в другой стороне. Хотя это все в области Радакунды считается. Что, ну, как попало подвления Радакунды попадает, но далеко лучше отдельно сюда ехать. И вот я так не все места упоминаю, потом Удов Кунда там. Я говорю, что Удов он там находится в форме кустарника. И вот он. Потом, если идти дальше, там Гашалы. И в итоге мы придем к Радакунде, к Хунзибихали Матху, мат основанной с Чилапапада и Бхагдиситандайса Рассавати. И вот если мы начинаем Парикаму с Радакунды, то вот когда обойдемся вокруг, то... Вернемся опять в Радакунди, поклонимся ей, помолимся Гираджа милости, чтобы помог нам продвигаться по пути Баджана. И если мы хотим на Радакунде, какое-то время остаться, можно остаться, отдохнуть там, и с утра можно пойти по направлению к сурья и там so, получи даша далеко, далековато, но это очень важное место. Сурья-кунда – это очень важное место. Рада-кунды в они всегда ходили на Рада-кунду. Вот только вот закончилось, можно отдохнуть, и с утра. Yeah, yeah, отправитесь on. на Сурекунду там жил, Долгое время И вот на сегодня конец Туда де